всем привет друзьяшки сегодня я серая мышка извините не накрасилась не захотела так в этом видео сегодня я буду шить штанишки спортивные необычные выкройку где можно взять этих штанов я оставлю в описании для этого я купила вот такой вот трикотаж с начесом буду пробовать я очень хотела знаете такие будут теплые штанишки а прям вот можно будет одеть в любую погоду, даже зимой. Как раз сейчас холода наступает. Вот начесик у нас. Вот такой. Называется футер с начесом Трехнитка. Вот. вот Это будет основной цвет штанов. Но это еще не все. И еще у меня вот такой вот кусочек. Здесь у меня ткани ушло метр тридцать. Я взяла при ширине метр восемьдесят. А здесь взяла тоже ширина метра восемьдесят и 30 сантиметров. Вот так что будут необычные штанишки. Давайте начнем. Ребят, у меня как всегда, все как всегда. Я уже раскроила детали и начала <laughs> воять, забывши, что надо снимать. Смотрите, у меня две вот такие вот части, передней части, да? Что я накроила-раскроила. Две передние части и две задние части. Кармашки. Вот такие четыре штуки. Да, получается. А, вот это пояс. У меня пояс будет не из резинки в этих штанах. Ну, в принципе, он по выкройке там так идет. А будет вот из, из той же ткани. Кстати, кроить эту ткань одно удовольствие. Она никуда не юлозит. Не улазит, не слазит. То есть, вообще замечательно. Шить, кстати, тоже. Я уже попробовала. А, и у меня будут вот такие боковые кармашки, которые я продублировала уже, вот кармашки. Вот так вот они будут складываться. Вот так. И будет вот такой вот карманчик. Вот. Он будет сбоку идти. На, получается, на шве. Вот значит что я делаю Давайте я вам покажу что я сделала вот я притачала лицевой стороной к лицевой стороне на переднюю часть кармашек да? здесь у меня ну, до меточек откуда надо было и до докуда надо вот сделала строчечку надсекла почти до самого до самой строчки сделала надсечку вот с одной стороны и с другой и теперь это дело вот так вот выворачиваю, и вот это мне надо положить вот сюда наверх, а это вот сюда. А там я это все уже разутюжила и разгладила, вот так вот. Вот так это должно выглядеть. И сейчас я пойду и сделаю строчку вот по этой части, 2 миллиметра отступает от этого шва, я вот так вот проложу контрольную строчечку. Так, я сделала строчечку. Вот она она у меня. И теперь мне надо э, вот этот вот э, припуск убрать. Э, вот этой части. Вот этой, именно штанинина, да? Так. чуть-чуть, не доходя до края. Два миллиметра до строчки. Вот вот так вот, чтобы у нас это все потом, когда было вот в таком состоянии, здесь не было слишком толсто. Так, что я делаю дальше? Теперь я беру вот так вот это выворачиваю, переворачиваю, да, вот так вот. Получается, вот у меня лицевая сторона. Вот так вот выкладываю вот здесь все ровненько. Беру второй кармашек и кладу лицевой стороной к лицевой стороне, да. Вот так. И все соединяю. Вот это вот сверху лежит, видите, вот таким образом. Вот так. Соединяю надсечки. Все, которые тут у меня вот, вот эти вот, да, вот они они. Вот так вот все соединяю. И прострачиваю карман, сразу обрабатываю. Ну, вот так вот у меня получилось. Вот так, да. Это дело все выглядит будет с лицевой стороны. Вот я обработала кармашек, видите. Вот так. И теперь я вот сейчас тут лишнее, наверное, уберу, чтобы у меня ничего не волнилось. Вот так вот выложу карманчик, выровню. Вот мне вот это надо, наверное, убрать. Я уберу вот так вот. Вот здесь чуть-чуть уберу. Вот. И теперь берем заднюю половинку брюк. Так, какую из них? Я беру вот заднюю половинку. Тут у меня тоже сделаны надсечки. И вот так вот прикладываю лицом к лицу. Вот сюда, вот, да. Вот так. И вот так. И прокладываю строчку по всему. Все это заколю аккуратненько и по всей бочине проложу строчку. Строчку буду прокладывать так, чтобы вот здесь, вот у меня вот вот здесь, то есть я буду идти вот так вот да, аккуратненько, раз, чтобы не задеть вот эту вот часть кармана. То есть строчка пойдет вот здесь, вот, вот здесь. Так вот, здесь захвачу и пойду вдоль кармана вот так вот, чтобы карман не захватить. Так, я уже успела сходить э, за ребенком в детский сад, поэтому сейчас на видео будут постоянно посторонние звуки. Смотрите, хочу показать, как у меня все получилось. Вот так, вот, да? вот. У меня карманшек и получается... О, у меня тут такой бардак, вы себе представить не можете. Вот эти вот провода миллион просто всяких проводов. Так, где у нас тут? И там тоже кто-то страдает за дверью. Вот, у меня попа перед. Кармашек идет сюда, на переднюю часть. То есть это бок. Вот так вот, да? Вот. Вот так вот сюда рука. Хочу вам просто показать, как красиво, аккуратно сделала. Закрепочки оставила, видите? Вот закрепочки. Ничего, что я на своей Тите это показываю. Лучше места не нашлось. На чем показываю, на том и смотреть? Мой канал, где хочу, там и показываю. Кстати, на было бы нормально вот так вот, с кармашки. Ну ладно, вообще я хотела показать... Что я сделала закрепочки по бокам и как это все идеально аккуратненько, красивенько получилось. И теперь что я жестю. Так, и теперь, и теперь я буду пришивать желтенькие кармашки. Но для начала я их сейчас обработаю. Пройдусь вот здесь вот оверлочной строчкой. Везде, наверное, пройду северлочной строчкой. Везде, да. Вот так вот а, пройду все вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. И, и короче, потом загну. Вот так вам видно, да? Еще раз загну все по сантиметру. И все это, наверное, приметаю. Приметаю, чтобы мне удобно было эту чужу и заметаю. Так, у нас уже второй день, раннее утро. Ребенок ушел в детский сад. Что я вчера сделала? Хочу показать. Я пришила один кармашек. Вот так вот. Сбоку. Вот. И мне надо пришить второй. Я вас немного обманула. Короче, как я э, обрабатывала карман. Я вот это вот вывернула. Вот так. И прострочила вот здесь вот тут и вот тут вот. обрезала уголки и вот эту часть вот здесь вот, вот эту часть лишнюю и вот так вот вывернула у меня получилось закрытый такой вот шов вот, вот такой закрытый ну и все остальное вот так вот подогнула сюда прогладила и сейчас я буду это пришивать на вторую штанинку. Так, самое сложное закончилось. Теперь я сшиваю штанишки между собой. Брючинки. Вот по этому шву. Карманы, кстати, ну, долго, муторно делать. Без карманов, конечно, это вообще брюки можно пошить в две секунды. Спортивные. Вот эту часть я сшиваю у одной и второй ноги. Обрабатываю и потом вшиваю, как он называется, сиденье, шов сиденья или как седалищный шов, как он там, седалищный нерв. Вот, короче, вот этот вот шов жопный. Так, ну что, у меня готово, теперь буду этот седалищный шов шить. Значит, как делаем? Одна штанишка у нас вот в вывернутом состоянии. Вторая лицевой стороной вставляем вот в эту, в ту, которая вывернутая вовнутрь. Вот так вот. Получается такой водолазный костюм. У нас вот соединяем вот этот шов. Видите, у нас получается лицевая сторона к лицевой стороне. Вот этот седалищный шов соединяем. И все, где-то у меня тут я сразу соединю. Кстати, я купила иголки вот такие вот. Вот они они, иголочки. Э -э, опробую их. Новые 300 рублей стоит. Очень хорошие. Очень острые. Вот, все соединяем. Хорошо не рвут ткань. Я довольна иголками. Распределяем ровненько у нас должно получиться вот так вот. И это прострачиваем на машинке, замечательно себе, и обрабатываем, вот смотрите, друзья, вот так получилось, да, вот. сейчас я это прострачу, дело близится к концу. Так, смотрите, я подготовила пояс, проутюжила его и сделала петельки. Вот, вот так вот. Теперь, что я буду делать? Мне надо притачать этот пояс. А, мне надо сначала соединить его вот здесь. Смотрите, я вот здесь сейчас соединю и оставлю дырочку небольшую на задней части. Так, это у меня перед, это будет перед, да? А вот это задняя часть. То есть, когда все будет сложно. да, вот так. Здесь у меня будет оставлена дырочка, чтобы я сюда впихнула резинку. Ну вот, я оставила дырочку, прорезь, да, прострочила. Здесь немножко срезала, чтобы это все складывалось. Отпарила, сейчас оно не очень, потому что дырка это не застрочена. Вот, и теперь что мы делаем? Вот у нас штаны, это попа, да, к нам. Так вот так, да? У нас, да вот так. Берем и продеваем их вот таким образом. Соединяем. Здесь, кстати, уголки можно срезать, чтобы слишком не было а, широко. Сейчас. Ну, толсто. Сейчас попробуем. Вот, убрали. Теперь у нас здесь не сильно широко. И вот так соединяем с нашим задом. Смотрим, как у нас проглажено у меня на эту сторону. Шов в шов. С нашим задним швом. А перед... Вот здесь у нас идет середина, да? Сейчас надо пометить. Тогда где-то середина. Мы соединяем с передним швом. Ну, да, шов, Шов у нас же тут Теперь ищем серединку. Вот у самого пояса. Так смотрим. Нашла. Вот, тоже сейчас помечу. И берем к боковому шву. Так, тут у меня заглажено на эту. вот так соединяем. То же самое со второй стороны. А потом распределяем вот эти вот кусочки. Видите, чтобы у нас не морщенилось. Так, вот, растягиваем. И соединяем на равных расстояниях. Растягиваем равномерно. Вот. То же самое делаем по всей длине. И прокладываем строчку вот здесь. Потом оверлочную. У того, у кого есть оверлок, может сразу оверлоком. Тьфу. У меня тут все так идеальненько выходит. Я люблю, когда идеальненько. Смотрите, поясок. Я его обработала. И заутюжила вниз. А шов ровненько по шву. Ну, красота же. А? Так. И вот такая у меня резиночка. Я померила ее на себя, да, на талию штанишки на талии. И сейчас я ее загоню через эту дырочку, соединю вот так вот, вот, прострочу и зашью эту дырочку вручную, заметаю невидимым стежком. И буду делать ножки. Остались ножки. С ножками, значит, такая ситуация. Вот это обрабатывается на верлоке, да, оверлочной строчкой. И заворачивается вот так вот сюда. Вот так вот. Тоже вставляется резинка. Сейчас я тоже померю резинку на ногах. Вот. И оставлю место, куда вставить резиночку. Все это прострочу. Сначала пришью, прострочу вот здесь вот. И так, я здесь буду строчить. Двойной иглой, наверное, не буду строчить. Наверное, просто строчкой сделаю. Вот. И тоже вставлю сюда резинку. И уже покажу вам готовый результат. Так, видно меня или нет? Ну, вот так вот это выглядит. Я, конечно, очень довольна. Очень Здесь еще должен быть шнурок вот такого цвета, но в магазине его не было, я не нашла, буду искать на сайтах где-то. Вот такие вот брючки получились, ну просто бомбические, просто бомбические. Я уже, правда, все эмоции уже отрадовалась, не успевши все это заснять вам. Короче, их можно носить на талии, вот так на талии, да? Ну, они так и созданы, да, то есть Наталья. Но я посмотрела, можно и приспустить. Вот так вот, короче, попа все равно остается на месте. Попа сидит, никуда не уходит. Можно носить и так. Тут кармашки, здесь кармашки. Помните, да? вот, короче, я такая довольная, это вообще не то слово. Осталось, я не подобрала верх для него, да, какой-то, у меня нету ничего такого, тут надо как-то обыграть, если, допустим, в белых кроссовках, можно какой-то белый топик и желательно вот топик, да, что-нибудь такое, или какая-то футболочка притальная. но я шью его на зиму, да, Поэтому у меня к нему будет еще толстовка, оверсайз, штаны сами, потому что оверсайз размер. И толстовка будет такая широкая, она тоже будет двухцветная, поэтому будет сочет... будут сочетаться цвета. Вот. Но можно было сделать и однотонные, можно было поиграть с другими цветами. Это как кому угодно. Я решила, что я хочу цветной себе костюмчик. Блин, вообще супер просто. <свес> Довольно не могу. Вообще. Резиночку надо было еще посильнее затянуть на талии. Ну, я буду шнурком завязывать. Вот так. Всё, всем пока. Шейте с удовольствием. Делайте все такие же брючки. Пока.